С того момента, как начинаются клеточные изменения, до момента постановки диагноза проходит десятилетие. Это упущенное время, это упущенные возможности, это те понедельники, в которые так и не началась новая жизнь. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, что такое клиника превентивной медицины. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и расскажите о нем друзьям. И вы можете скачать памятку, как заподозрить у себя синдром хронической усталости, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Я хочу вам рассказать про нашу клинику «Хорошая практика». Почему мы так называемся? Хорошая практика, в нашем понимании, это Превентивная медицина, превентивная стратегия медицины. С того момента, как начинаются клеточные изменения до момента постановки диагноза, любого диагноза хронического – онкология, атеросклероз, сахарный диабет – не имеет значения. Проходит десятилетие. Это упущенное время, это упущенные возможности, это те понедельники, в которые так и не началась новая жизнь. И, собственно, здесь, в клинике «Хорошая практика» мы занимаемся тем, что стараемся вас научить, научить наших пациентов. Как использовать это время. Во-первых, благодаря нашим партнерам лаборатории ДНК, мы способны выявить изменения уже на клеточном уровне. Затем мы знаем, что с этими изменениями делать, мы знаем, как вас научить двигаться, то есть заниматься физкультурой, знаем, как правильно питаться, знаем, как вас научить правильно спать, какую воду вам пить. Представим себе ситуацию, когда человек не занимался физкультурой уже до много-много времени и решил. Начать заниматься спортом Он купил себе абонемент в фитнес-клуб И начинает тренироваться В лучшем случае идет к тренеру В худшем случае начинает тренироваться сам С больших, достаточно физических нагрузок Работаем мы так, один день, потом второй день Плюс у нас работа в течение дня да, Наши основные какие-то обязанности Периодические недосыпы и вот мы уже к концу этой недели, недели, этой тренировки либо заболеваем, либо получаем травму. Почему так? Потому что возникают у многих из нас есть дефицит сна, у многих есть дефицит иммунитета, есть дефицит микроэлементов, нутриентов, гормонов, поэтому, конечно, учи, учи, учесть все эти моменты может только врач. И навряд ли даже фитнес-тренер отправит вас на обследование такое полное и доскональное с тем, чтобы подобрать индивидуальную вашу физическую нагрузку. Несколько слов поглубже скажу по поводу лаборатории ДНК. Чем она так уникальна и почему мы так рады сотрудничеству с этой лабораторией? В лаборатории есть прям уже готовые чекапы, то есть стандартные панели, которые под общим названием идут «Диагностика старения», в которые входят те самые маркеры клеточных изменений, которые в настоящий момент происходят в любом организме, они есть везде, только нужно понять, насколько они критичны. В лаборатории ДНКОМ почти каждый год вводятся новые анализы, которые вряд ли где делаются в России. Они очень важны, очень нужны нам, это современные анализы, те анализы, на которые опирается зарубежная литература. Основные направления деятельности клиники – это терапевтическое направление, гинекологическое урологическая и косметология в терапевтическое направление входят врачи общие терапевты гастроэнтеролог кардиолог эндокринолог и все мы работаем именно с подходом к профилактической медицины то есть мы понимаем что уже установленный диагноз это наше упущенное время и мы ждем, когда у человека разовьется сахарный диабет или атеросклеротические изменения в сосудах, это уже поздно, мы понимаем, что здесь превенция уже опоздала. Консультация врача терапевтического профиля занимает от 40 до 60 минут, и, естественно, мы проводим полноценный сбор анамнеза. И уже сам сбор анамнеза нам дает очень много информации о том, почему в настоящий момент возникли те или иные проблемы в организме человека. Направление гинекологии у нас – это лечение, собственно, гинекологических заболеваний, консервативное лечение бесплодия, подбор заместительной гормональной терапии, то есть эндокринная гинекология, у нас есть специальный врач, гинеколог-эндокринолог, если такой требуется. По ведению беременности, во-первых, это программа подготовки к беременности. – само ведение беременности, ну и, что немаловажно, реабилитация после родов. Урологи клиники «Хорошая практика» занимаются консервативным лечением бесплодия у мужчин. Также урологи у нас занимаются проблемами возрастных изменений, возрастного андрогенного дефицита и эректильной дисфункции. Хочется отдельно сказать про наших косметологов. Во-первых, они способны отличить обычную косметологическую проблему от серьезной дерматологической патологии и соответственным образом лечить. Но мало того, они еще и могут увидеть симптомы соматических заболеваний, то есть заболеваний внутренних органов. Поэтому в нашей клинике антиэйдж – это проблема не чисто косметологическая, это проблема всего организма. У специалистов клиники хорошая практика, накоплен большой опыт работы в области превентивной медицины. Поэтому, если вам нужна экспертная помощь, обращайтесь к нам. Чтобы скачать памятку о том, как заподозрить у себя синдром хронической усталости или записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.